всем привет отметьте пожалуйста плюсиками слышно меня или нет слышно или нет отлично вижу что слышно начнем меня зовут сергей бердачук я занимаюсь техниками продаж в интернет уже достаточно давно сегодня тема будет посвящена заработкам в интернете Вообще сегодняшний семинар это повтор семинара который я уже проводил про эти техники Основная цель сегодняшнего семинара это запись продукта в помощь родителям недавно погибшего Павла Давыдовы наверняка многие из вас знают это один из самых известных копирайтеров Рунета к сожалению он погиб сайт посвященный его памяти artlogos.net внизу на, на странице здесь отмечено там есть формочка где можно сделать пожертвование либо же как вариант купить его продукты в общем то сегодняшний продукт будет идти бонусом при, при покупке его продуктов там также есть куча вариантов приобрести другие продукты то есть совместно с продуктами павла вы можете еще кучу всяких бонусов получить таким образом вы можете помочь его родителям просто случилось так что остались незавершенные долги незавершенные вопросы по отгрузке продуктов люди купили а так случилось что он просто физически уже не в состоянии их провести что сегодня будем рассматривать первое это я хочу рассказать про возможность заработка при помощи именно пассивных способов заработка в интернет в общем-то я достаточно давно занимаюсь попытками заработать в интернете в общем-то Наверное, около 10 лет, как это все началось, ориентировочно. И как раз начинал я именно с таких всяких вариантов, типа попытки заработка на всяких программах по прокликиванию, например, скачивались раньше программы, кликали, и за это какие-то деньги давались. После этого один из вариантов заработка – это контекстная реклама. Дело в том, что контекстная реклама она бывает в двух вариантах. Если рассматривать, когда вы подаете рекламу и когда я покупаю рекламу, так вот в варианте, когда я подаю рекламу, получается, что для того, чтобы ее подавать, кто-то за, за нее платит. И есть два варианта. Один вариант, когда подается реклама в сетях, сейчас нарисую, покажу картинку, примерно вот таким образом, как на картинке отображено, то есть отображаются различные баннеры, либо же контекстная вот это вот блок рекламный встроенный, вот это блок рекламный, это баня. Для того, чтобы такая реклама размещалась, системы, например, Google, Яндекс и некоторые другие системы, они предоставляют специальный код, который можно встроить в свой сайт. И когда люди кликают на эти рекламные объявления, вам капает копеечка. Для того, чтобы вас застимулировать, что на этом действительно можно зарабатывать, я покажу статистику, которую я до недавнего времени не показывал, наверное, даже не буду больше показывать. То есть реально можно зарабатывать достаточно неплохие деньги, для кого-то может быть это маленькие деньги, для кого-то нормально. В общем-то для меня это сейчас не является основным источником дохода, но за счет того, что были созданы какие-то раньше проекты, сайты, которые раскручены и они специально для этого были созданы, то есть постоянно он просто капают какие-то денежки небольшие. Реально получается вот эта вот статистика ежемесячно накапливается. У меня специально выключенный режим. Отметьте, пожалуйста, слышно меня или нет? что мне кажется, что меня не слышно. Плюсик поставьте. Ага, слышно. В общем система такая, что можно включить, чтобы накапливалась сумма у вас на счету и вам деньги перечислялись не сразу там по достижению порога по моему 100 евро или 200 евро вам отправляется чек можно делать накопительную систему подачи рекламы вот это вот статистика за месяц по нескольким моим сайтам почему выгоднее делать именно накопление просто когда вам приходит вам приходит такой чек бумажный ну, например, вот это вот это контекстная реклама Google от отценс называется. Это чек при обналичивании берется небольшая комиссия 10 процентов, по крайней мере у нас так в Беларуси. Либо же берется минимум 20 долларов. Поэтому, если у вас сумма меньше ста 100... Получается сейчас в евро, раньше в долларах было. общем, если со 100, долларов берется, ой, со 100 евро берется 20 долларов комиссии. Поэтому лучше накапливать больше сумму, потом активировать, чтобы вам прислали чек. Для того, чтобы разместить такую рекламу, создается обычно сайт. Причем хочу обратить внимание, что основные два типа объявлений это баннеры, графические баннеры. Вот здесь вот на картинке один из моих сайтов отображен. Старых, который был создан чисто вот для этих целей причем интересно тут если рассматривать вот этот вот баннер это явно видно что используется ремаркетинг так называемая технология которая помечает пользователя я ребенка покупал радиоуправление аппаратура для радиоправления недавно на сайте хобби king и они теперь постоянно крутят рекламу фактически вы видите ту рекламу которую привязывается в общем, технически это реализуется тоже добавлением скрипта на сайт например когда я подаю рекламную кам кампанию я могу в сайт строить скрипты ремаркетинга и пометить какие-то зоны сайта например там зона сайта посвящена поисковой оптимизации зона сайта посвящена продажам в интернет какая-то зона сайта посвящена например одежде. И вот люди, которые интересуются нужной тематикой, я знаю, что когда мне надо дать контекстную рекламу, я могу четко сделать выборку, что вот именно эти люди им показывать четко конкретные рекламная кампания. Например, в данном случае они мне показывают рекламу, потому что я посещал конкретно этот сайт, конкретно делал покупки. В последний раз я, видимо, положил в корзину что-то. То есть обычно такая технология, когда положил в корзину, человек не завершил покупку, то ему последовательно выдается рекламное объявление и его догоняя. За счет этого очень сильно повышается эффективность рекламных кампаний. Как вообще настраивать? Вот я в основном работаю с google adsense то есть это есть очень такая же система у яндекса и бегун есть принципиальной разницы нет они примерно одинаково работают вот здесь в настройках надо зарегистрироваться на сайт там есть указываете ваш сайт если его примут то есть сайт уже должен быть что то на нем должно быть на этом сайте он должен каким-то там определенным условиям обеспечивает, то есть он уже немного раскручен должен быть, поэтому на пустышку он наверное не проопроверт изначально. Честно говоря, я не знаю и давно уже этого не делал, но в настройках потом после того, как вас один раз проопроверт, то есть именно разрешат вам подачу такой рекламы, вы можете создавать типы различных блоков, блоки. Например, это инлайн-реклама, это встроенные, текстовые, блоки баннерные, блоки поисковые, сейчас покажу картинку, вот это вот поисковая реклама, то есть вы делаете у себя траку поиска, это, наверное, единственный вариант, который можно использовать на бизнес-сайте, просто если у вас сайт, на котором вы ведете деятельность например я на сайте большепродаж.ру я не делаю контекстную рекламу, потому что это бизнес-сайт. Если вы будете стоять рекламные блоки на таком сайте, тогда лояльность ваших клиентов, ваших потенциальных клиентов резко ухудшается. Поэтому если вы решите действительно на этом зарабатывать деньги, не, никогда не ставьте контекстную рекламу. Максимум, что можно сделать, вот как сейчас у меня зайти, если зайти на сайт большепродаж.ру, то там справа вверху есть баннер от партнеров от озона например, партнерские баннеры они как-то еще более-менее лояльно относятся к ним, но именно контекстную рекламу использовать на бизнес сайтах нельзя, это снижает очень сильно снижает конверсию в дальнейшем, то есть лояльность вашей аудитории снижается. Вот единственное, что мы этом строим это вот этот блок поисковой выдачи. Дело в том, что вы можете опять же взять по цене блок поиска, там различные типы скриптов можно взять один из скриптов, например, текстовый поиск, различные там, размеры баннеров, есть стандартные, которые вы можете себе встраивать в сайт. И вот этот поисковый можно явно указать, для каких сайтов осуществлять поиск. Здесь у меня настроено на несколько моих сайтов. И он достаточно неплохо находит материалы на сайтах и параллельно он выдает рекламу. В любом случае, чтобы эту рекламу отключить, вам приходится платить деньги. Там подписка стоит 100 долларов примерно в год. По-моему, 100 долларов. А так получается, что вы можете использовать этот эффективный поиск и при этом за ту рекламу, которую показывает Google, будут вам копейки какие-то идти, если кто-то будет на нее кликать. Обязательное условие ⁇ никогда, никогда не делайте, не сами не кликайте, потому что Google достаточно просто вычисляет эти двойные клики и вас просто заблокирует ваш аккаунт. Что касается еще способов заработка, то... Вот из тех способов, что я написал, это продажа рекламного места. Когда вы раскручиваете сайт, чем более раскрученный сайт и чем более конкурентная тематика, имеется в виду, что если ваш сайт посвящен какой-то теме, например, вы описываете какие-нибудь вещи, которые хорошо продаются в интернет-магазинах, например, ноутбуки, всякие техника, всякие планшеты, мобильные телефоны, одежду и так далее. То есть то, что люди продают в интернет. Хотя сейчас, если я так вот рассматриваю, практически все продается в интернете. Но банально заходите на Озон, в Озоне есть вот... Это не просто книжный магазин. Если вы посмотрите, то там можно купить практически все, что угодно. И кроме вот контекстной рекламы, можно использовать партнерские сети. Про партнерские чуть попозже расскажу. Вы можете еще продавать рекламное место. Когда сайт у вас раскручен, вы можете продавать блоки какие-то. То есть, например, указывать, что раздел у себя на сайте, напишите, что размещение рекламы. Вы теряете страничку, на которой расписываете стоимость рекламы. Либо же, как правило, обычно, к вам, когда у вас, у вас сайт уже раскручен, к вам начинают обращаться сами по себе веб-мастера, которые раскручивают другие сайты. За каждый вот такой вот баннер вам платят приличные деньги. Достаточно приличные деньги. То может в зависимости от, от категории, может достигать и по сотням долларов в день запросто. Если у вас действительно раскрученный сильно портал. То есть все зависит от того, насколько ваш сайт интересен для людей. Для того, чтобы он был интересен, надо давать много полезного контента. В общем-то, вся стратегия раскрутки, как правило, в этом заключается. Кроме баннеров еще размещение статей платное. То есть вот я когда раскручиваю свои, свои сайты, я покупаю статьи, как статьи. Для того, чтобы раскрутить сайт по конкурентным запросам, есть вот низкоконкурентные запросы, есть высококонкурентные запросы. Высококонкурентные запросы просто так раскрутить достаточно тяжело. Поэтому обычно закупаются ссылки с каких-то внешних ресурсов. Точно так же и в обратную сторону. Получается, вот когда я покупаю статьи, размещение статей на чужих сайтах, точно так же у меня покупают размещение статей на моих сайтах. То есть, как правило, либо же вы используете биржу какую-нибудь типа, ну биржу, например, Ротопост, Миратинкс и GoGetlinks. Любая биржа, на которой продаются, покупаются ссылки. Точно так же статьи и пресс-релизы. Пресс-релизы это обычно почти то же самое, что статья, только это какое-то событие озвучивается. Например, выпуск нового программного продукта. Упоминания в постовые. Постовые это, если у вас блог, вот я, например, чаще всего покупаю именно ссылки из поставы потому что они относительно дешевые получаются. В блоге там пару строчек с упоминанием какой-то тематики, и ссылка на ваш сайт, на нужную страницу вашего сайта. Вот за счет покупки вы продвигаете свой сайт. Точно так же другие веб-мастера покупают ссылки на вашем сайте. Стоимость ссылки может варьироваться от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч долларов. Например, одна ссылка с сайта Левитаса может стоить половиной тысячи долларов. Вот так вот для сравнения цен все зависит от того насколько популярен ваш ресурс например на текущем моем сайте больше продаж я ссылка с ссылка с одной статьи вот размещение статьи стоит от 100 долларов не меньше То есть мне вот обращаются люди я очень редко когда это делаю потому что не стоит задача на этом зарабатывать но минимум сколько я беру за эту за размещение чужой статьи рекламы Фактически, если вы раскрутите свой ресурс по какой-то тематике именно вот такой высоко то на этом можно неплохо зарабатывать. Это в общем то то, что я хотел сказать по заработку такому пассивному при помощи рекламы типа ассенса. Есть какие-нибудь вопросы по этой теме? Мои комментарии по структуре, если вот рассматривать сайты, то рекомендую рекомендую есть в общем-то несколько различных стратегий размещения этих баннеров и рекламы либо же контрастные вот как справа вот здесь вот отображено это контрастный баннер У меня лучше всего инлайн, так сказать реклама работает это когда вы в статье вставляете блок текстовый там есть скрипты с текстовыми плавками и по возможности делайте так в настройках там в скрипте на Google Acense можно указать явно прописать параметры цветовой палитры рамки и так далее так вот старайтесь сделать этот инлайн текст максимально близким к основному тексту чтобы он как бы сливался есть, вот за счет того что он сливается у вас получается высокая прокликиваемость в рамках одной статьи можно разместить до трех блоков по моему до трех блоков именно вот таких баннерных и и два блока поисковых. Ну, я не рекомендую много их делать. на Опять же, на сайте Google AdSense есть блок, посвященный рекомендациям по размещению, размещению этих скриптов. Если так вот рассматривать, там есть такая картинка, тепловая карта, где лучше всего размещать баннеры. И вот так вот примерно, если посмотреть, то сверху, направо, вниз и вот так вот. Это вот самая прокликиваемая зона вверху потом вот здесь вот вот здесь этот кусочек хорошо прокликивается внизу то есть горизонтальные баннеры неплохо работают неплохо работают еще сейчас цвет поменяем большие баннеры но дело в том что большие надо отвертки зависеть. ну неплохо он когда в самом верху вот например вот если рассматривать вашу статью то есть вот вот так вот это вот баннер красным я нарисовал это именно рекомендации по но дело в том, что еще раз хочу обратить внимание, если у вас сайт посвящен вашему бизнесу, вы на нем что-то зарабатываете, например, там инфобизнесу или продуктам каким-то, например, у меня вот программа шлемого производства, на таких сайтах никогда не размещайте тестную рекламу чужую. То есть аценсы и так далее, блоки, потому что резко падает доверие. Вопрос. Светлана Щипкина. А если предлагают размещать рекламу на моем блоге совсем не по моей теме, например, про какие-то холодильники. Предложили мне разместить на моем блоге свою рекламу. Эффективность этой рекламы будет.. но ну, я не уверен, что она будет достаточно высокая. Вопрос зависит с точки зрения рекламодателя. Если они считают, что им это выгодно, то не проблема. Если тебе за это деньги платят, почему бы не разместить? Но еще раз обращаю внимание, если это бизнес-блог, то там я максимум, что я могу порекомендовать, это поставить пару баннеров партнеров. Это все. Контекстная реклама только только на специально для этого созданные сайты. Потому что иначе вы просто убьете свой бизнес. По партнерским программам. То есть по я так понимаю. А, а это была контекстная реклама. Да, это контекстная реклама. То есть вот я в курсах про контекстную рекламу рассказывал, рассказывал уже многократно и в книжке, как мы ее подаем. Так вот это вот обратная сторона. То есть кто-то подает рекламу, она может отображаться либо же в результатах поисковой выдачи, либо же на сайтах партнеров. Вот фактически мы в данном случае выступаем как сайты-партнеры для Google или для Яндекса, или для другой какой-то системы. Понимаете? И они, другие люди размещают рекламу они не знают даже, что они размещают на нашем сайте. Они размещают, например, в тот же Google, а Google автоматически раскидывает по различным сайтам. Он сканирует ваш текст. Он, фактически поисковая система она достаточно продвинутая. Они понимают тематику вашего сайта и какую лучше всего рекламу показать именно на этом сайте. Если обратить внимание, то часто вот, ремаркетинг, он автоматически срабатывает точно таким же образом. Даже если вот если хорошо посмотреть, многие российские системы, я просто вижу, реклам моих же продуктов показывается мне, потому что я заходил в аккаунт AllSoft, то есть интернет-магазин, где я продаю свои продукты. В общем-то, из-за того, что я живу в Беларуси, мне достаточно проблематично самому сделать платежные, подключение платежных систем российских, поэтому я использую сайт посредник в лице. Ал soft и softkey два таких интернет магазина, где я размещаю свои программы и свои инфопродукты, фактически и за услуги от физических лиц я по-другому просто деньги принимать по закону не могу, от юридических я напрямую работаю. Так вот получается, что эти интернет магазины у них есть тоже свои партнеры, которым они платят копеечку за продажу этих продуктов. Получается, что я размещаю на интернет магазине свои продукты. Эти интернет-магазины подключают сеть своих партнеров. Эти партнеры дают рекламу где-то контекстную. Я вот вижу, часто вижу, что продажам мне же предлагаются продажа моих продуктов. Понимаете? За счет того, что там где-то код ремаркетинга сработал. Потому что я их смотрел. Интересная такая штука. Но я. Это к тому, что системы стали продвинутые. И сейчас сильно там напрягаться не надо вам ваша задача только просто поставить скриптик который вот в настройках есть и реально это самому этим тоже делать делать это не надо по хорошему лучше нанять технаря который разбирается в этом хорошо на фрилансе есть или помощника себе найти который этим сильно занимается потому что в общем-то самый важный ресурс в жизни это время и время стоит денег я в последнее время техническими вопросами занимаюсь все меньше и меньше в основном кому-то поручаешь эти все вещи проще нанять человека который вам будет настраивать все эти скрипты это не так сложно вопрос от какого количества посещений в день стоит ставить контекстную рекламу ну статистику я считаю что где-то начиная от 200 примерно, от сотни может быть. Ну, реально эффект начинается с, э, при посещении в 200 человек, 200 посетителей в день, у вас будет там мизерная какая-то э, заработок порядка 1 двух евро. но сильно зависит, опять же, от тематики вашего блога. Если ваш блог посвящен там рукоделию то сильно под вопросом что вы сможете на нем заработать. Но если у вас блог посвящен какой-то теме, которая действительно. Ну, например, обзоры планшетов или там ноутбуков, или каких-нибудь там сплит-системы, то есть кондиционирование, холодильники всякие. То есть то, что достаточно дорого стоит. Вот. Фактически, если смотреть обратную сторону, все, что стоит дорого конкурентно, вот давайте я сейчас нарисую картинку когда вы подаете контекстную рекламу в google adwords в настройках там есть утилита подбора ключевых слов у нее есть такая панелька и где вы подбираете ключевое слово внизу результаты выдачи так вот у google adwords там показывается количество запросов вас для того чтобы рассматривать какую тему выбрать вы берете ключевые фразы вбиваете сюда, вам здесь предлагают другие варианты ключевых фраз. Потом количество запросов в месяц – это ориентир, сколько людей реально интересуются этой темой. И плюс там есть еще конкуренция и стоимость клика. Так вот, чем дороже стоимость клика, тем выгоднее эта тема в плане именно заработка на оценке. Фактически в любом случае на вот такое создание сайтов для пассивного заработка вам надо ориентироваться на самые дорогие запросы. Но Тут обратная сторона в том, что достаточно тяжело раскрутить сайт по таким запросам, поэтому создается, создается как бы сказать, такой верс связанных запросов. Вопрос в чате. А место фриланса в можно использовать? Да. Я в последнее время активно стал воркзилов, фриланс.ру, фриланс.ком, не важно какой сайт, важно в том, что например, я раньше пользовался Freelance.ru. потом они ввели свои жесткие меры по монетизации трафика, практически все от них ушли сейчас я в основном пользуюсь фракзилой. Есть еще ряд сервисов где у меня, например, есть такое понятие как удаленный помощник то есть вы заказываете людям даже не ищете какую-то задачу а просто пишите техническое задание там менеджер, он определяет сам находит исполнителя, сам отвечает. Но там стоит это все дороже. Но зато вы полностью рас... освобождаетесь от этих операций. Вам фактически ничего делать не надо. Просто деньги заплатили, вам работу выполнили. Есть, есть такие сервисы по удаленной работе. Немножко от... отвлекся. Еще в, тем... в чате написано. А вот, кстати говоря, что Google Keywords врет. Ну. Понятие Google Keywords. У нас две поисковые системы в основном. Это Яндекс и Google. И обратите внимание, что сильно зависит от того, какой контингент пользуется. Если смотреть статистику моих, например, пользователей, то у меня примерно 50 на 50. Грубо так вот. Яндекс и Google примерно половина пользователей Яндексом, половина пользователей Google. Есть такой сервис, опять же, она альтернативный, Яндекс называется. Точно так же там можно набрать ключевую фразу. В, общем, в курсе по поисковой оптимизации, если вы зайдете на мой, мой сайт, сейчас я ссылочку вам скину, чтобы точно... В Одну секунду. Вот там... Я сейчас рассказываю о поисковой оптимизации. Там есть два блока, один про Google, один про Яндекс. Там более детально я рассказываю, как подбирать ключевые фразы. Но я рассматриваю именно с точки зрения раскрутки сайта. Но эта же технология используется и для поиска ниш, в которых можно зарабатывать деньги. Еще можно воспользоваться сервисами типа Опять же, тот же Google или Яндекс, когда вы набираете в поиске, вот в Яндексе есть результаты поиска, и там есть блоки контекстной рекламы. И есть еще ссылочка ⁇ Показать всю контекстную рекламу ⁇ Вот нажимаете на нее и смотрите, какие объявления показывают люди. Фактически, все те объявления, которые показывают по ключевым фразам, это те ниши, где монетизируемы. То есть люди... Просто так объявления в контекстной рекламе никто не дает. Это стоит достаточно дорого, поэтому это опять же хороший признак того, что эта тематика монетизируемая. Точно также альтернативный вариант это берете англоязычную ветку, то есть переводите ваши ключевые фразы на английский язык и смотрите, кто дают не на русскоязычном сегменте, а на буржуйском, какие тематики люди дают рекламу и по аналогичным тематикам в принципе можно даже чуть не на автомате берете какой то там сайт раскрученный и клонируете его точно также не проблема это создать структура но в конце я расскажу как как создавать сайт для того чтобы зарабатывать вам надо трафик очень большой трафик по хорошему из моей вот статистики если сайт дает примерно две три тысячи посетителей в день то это примерно 10 15 тысяч в месяц российских рублей заработка так вот грубые прикидки но это опять же сильно зависит от ниши то есть в ряде ниш это может быть на порядок больше а в ряде ниш на порядок меньше то есть все очень относительно если вы раскрутите сайт по кондиционерам например или по пластиковым окнам сделайте сайт который будет описывать Например, все модели кондиционеров. каждую модель будете рассказывать вот его недостатки. Как устанавливать, какие там проблемы со здоровьем, почему нельзя использовать те кондиционеры, почему, зачем они вообще нужны, как беречь тепло дома. Всякие-всякие советы, то есть вести блок. Фактически вы создаете такое общество. Плюс вы можете создавать там подключить скрипт форума. Фактически, при создании форума у вас получается контент генерится еще автоматически ну там он по качеству не очень высокий но тем не менее люди начинают общаться и за счет этого вы бесплатный бесплатный контент получаете. а за счет того что у вас движение как бы тематическое ну, оно все связь как надо делать минус форумов то что их надо модерировать на это много ресурсов выходит опять же лучше нанимать для этого какого то фрилансера школьника который будет заниматься модерированием и чисткой всякого мусора, потому что сразу набегает куча людей, которые начинают всякую ерунду рекламу писать. По партнеркам. Там вот тема я еще заявлял в самом начале. Сейчас, секунду, обмотаю.